Привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlayGames, меня зовут София, и мы продолжаем... Хайден Троуд Тайм... Троуд... Короче, не бросайте меня тапками, я, у, я и английский, это две разные... <св> Просто вот, стихи, мы друг другу не подходим, точнее подходим, ну плохо, <св> пока что плохо. Uh, смотрите, я тут, короче, накачала себе сказание викингов, легенда Японии, uh, дорога в Рим... Интересно, а тут у все сбросилось? Нет. Я, короче, проходила. Проходила всякое такое. Я могу, конечно, сбросить выбранную карту, чтобы вместе с вами пройти это все. Чтобы вы на это посмотрели. Я не знаю. Если вам интересно, я все вот это вот сброшу. И вот то, что там, что у нас там получается. Вестерн. И немножечко вот это вот зацепим. То есть мы вот это вот чуть-чуть пройдем. Как бы я, я покажу, мне не жалко как бы, да? То есть, если вы хотите, я как бы обратно это запущу. У меня просто О ОБС обновился, и у меня все пошло вот по, по всем местам, одним вот таким вот местам, короче. Вот. Э -э, давайте тогда викингов начнем. Погнали. Э -э, злодеяния лодки. Локи, а вот, значит, у нас вот начинается вот это вот, это, это либо суд, либо что это вообще не какой-то. Локи у нас вот, Локи стоит, это Один, наверное, это у нас Валькирки стоят, это, это, это как его там, блин, я уже забыла этот Бокруму, да. Как его там, блядь, не помню, как его зовут, е моё рогатый черт наш. Так, ну погнали, первый у нас. Локи хотел отомстить брату за нас пешки, поэтому спрятал его молот и взамен принес обычный. То есть у него... А, вот его обычный молот, замечательно. Если ты хотел спрятать, то, скорее всего, где-нибудь в оружии, нет? Да? Я не помню. Не знаю. А, вот он, да, вот в Пожалуйста, вот он в оружии. Так, это у нас что? Он спрятал ожерелье Фрейи, чтобы кто-нибудь его случайно съел. Вот оно, вижу, сразу в глаза а, Желая отомстить Одину, он превратил Мунина, одного из воронов, в жабу. А это, думаю, что тут жапа сидит, что он тут делает? А это ворон! А это у нас один из воронов. А, он отравлял еду с места, которые дерзали насмехаться над ним. Ага, вот она. Ну это так хорошо, быстренько идем. Сидит там. Так. Он спрятал медальон валькирии в груди сокровищ, чтобы она никогда его не нашла. Груда сокровищ, медальон валькирии. А, вот он, сразу вижу, вижу, вижу, вижу. Так. Примастившись как можно выше, он рассказал Локи о насмешках богов. Птенчик. Птенчик. Ой, ёб твою мать. Вот он. Сидит на дереве. Нормальный такой, нет? Погнали дальше. Так, деревня альбов. Господи. Что это? Это альвы такие? Ну-ка. Вскрывается это все замечательно. У вас это лицо на доме <смех> на доме лицо лицо на доме Это вот а вы такие это кто это типа феюшки маленькие так ну-ка а для вас вилки полож... вилку положить забыли то есть о чем у нас тут у нас тут грядки вот тут вывод животных тут кстати вот оружейная какая-то вот как раз ресторанчик скорее всего вот тут вот что-то связано с вилкой да а вот и вилка мне пришло в голову попытаться сделать новое удобрение. Новое удобрение. Удобрение это вот вот оно. Да. А, по крайней мере, стул тут удобный. О, сразу Так, вы проделали такой долгий путь, чтобы меня увидеть. О, тоже вот. Да, гоблин в, в, в гости к феи зашел. Такой: Эй, привет! Так, новый промах. Придется достать новые стрелы. Стрелы. Промах. Тут чё? Ничего, ничего, ничего, ничего, ничего, ничего. А, вот он, Толчан, вот они, стреляются туда. Я сохраню яйца. Зачем ты будешь хранить яйца? Это что-то с едой? Может, тут? Но я тут не вижу никаких яиц. Тут тоже вроде бы, не вижу яиц. Может, у нас это... на дереве кто-то сидит или еще где-то. Вот тут, кстати, что-то готовят, что-то делают. А, вот яйца. О, свечку зажгла. Херосики. Внезапня. Внезапня. Еще чуть-чуть, эта штука упала бы мне на голову. Еще бы чуть-чуть, эта штука, это значит, это дерево какое-то, да? А, вот, а вот, вот лежит прямо. Что-то прям вот выделялось, прям то Хорошо. Так, следующий урый. Погнали. А, ритуал. Ритуал. Есть такие. А -а -а -а -а -а -а. Так, вскрываем еще это дело. Он Сидит, в вражеский он Выпаливает что-то там, смотрит. Подозревун. Так, окей. Вот о, какая башка чья-то торчит. Так, погнали. А -а Один сверху все видит. Вот он, вижу. Сразу, сразу вот котчпоинк. Так, эти штуки есть только в определенной части леса. Я тут видел где-то грибы, да. Вот они, вот они. А, вот он. Так. А, бельгийский нжал выпал из, цереми... из церемониального одеяния. Вот тут вот церемония какая-то. Вот тут вот тоже что-то происходит. Кстати, он сам хотел участвовать в ритуале, не волнуйтесь. Зажигаем костер. Если не то, значит, -то вот тут, значит где-то вот тут. Кого тут может? Вот. Нашла сразу. Вот он, вот он, вот он. Великан умер с мечом в руках. Вот помню, что тут был великан. А вот это вот воротки подпевза, что сидит? Они идут все глубже в лес. Надо предупредить Конунда, Господи, ,この... что это за имя такое? Осторожнее, не споткнись об эту штуку, когда пойдете на церемонию. Так, этот чувак пойдет так, Вот оно, камешка вот вот вот вот, вот. Все Отряд для рыбалки Нормально, так? Хороший а такой отряд для рыбалки Драконье что-то Вот тут вот, золото валится. А, кстати, вот Проклятие, мое жерель упало на лед На, держи Так, мы обычно не используем такие ладьи Но не могу, но не, могу не признать, что это отличная посудина Да? А, во-во-во! -а -а. а, вот оно, вот оно, вот оно. Так нет ничего лучше, чем поездка отца и сына на рыбалку. Так, значит, это нужен что-то, кто-то мелкий тут должен быть. Да? кто такой маленький, маленький, маленький, маленький, мелкий, мелкий, мелкий, мелкий, мелкий, с хайром. И деревянным ножиком. Деревянный ножичек, мелкий. Мелкий и деревянный ножчик. Мелкий деревянный ножчик. Вот он. Вот он. Мелкий деревянный ножичек. Так. Она пряталась за носовой фигурой корабля. Мы ничего не заметили. Так, значит, это где-то на носу корабля. Это, а, вот она. Вот она, урочка сидит. Она просто разведывает... Разведывает обстановку, что там творится впереди. Это не приманка. Ее надо вытащить из воды. Что? О, смотрите, спасатели. Круг, круг тут. Нормально. Мышка сидит на льдине. Как она вообще туда попала? Что происходит? О! Нашла. А это что? Это сердечко какое-то? Сер сердечко водье. А, господи! Замерзший парень! А! Не достучаться. А, он поедал мертвого дракона, наверное. А, наверное, это вкусно. Наверное, это вкусно. Мертвый дракон. Вот он. А вот и осьминожка висит. Там маленькая осьминожка. А вот бедная маленькая осьминожка. Слава богам, еда со мной. Надеюсь, окон не, при... не перекинется на лодку. Серьезно? Вы костер на корабле развели? Костер на корабле? Тут вот рыба куча А, тут вот, кстати, торчит а, Они отлично работают Вы уделили огромный меч Вот он, да Так, теперь осталась жрачка на корабле, блин Где, где, где, где? Жрачка на корабле А, вот она Охренеть, они действительно, там костер Там Костер на лодке Алло так, кузница. Охренеть. Как тут дофига всего. Так, сразу разбиваем. Так, тут у нас дракон. Тут у нас драуги. Или драурги, как их правильно. Так, птица. О, кстати, птица. С его помощью Один следит за великанами. Птица должна соблюдать осторожность, иначе из нее сделают шашлык. Хорошо. Вот она. Так. Тут какая-то очередь, вот тут какая-то очередь, тут мечи у нас, тут у нас камни, тут у нас э, топор и шляпы всякие, эти самые, чупой, как они там называются. Это, это, да? Опять? Новый мол сильно отличается от предыдущего? А, точно, точно, точно, он же пришел после Локи такой, типа, да какого хера? Он очень сильно отличается, ему же Локи это все подменил, гаденыш. Ну что, что, что, что такое? Ты даже не можешь понять, что тут, кстати, вот э, тусят это какие-то врата. Народ тусит тут. Тут, видимо, вход. Так, что у нас здесь? Он не раб, просто всегда готов помочь. Так, он не раб, просто всегда готов помочь. Помощничек. А, вот он помощник, е-мое. Так, великан это не уголь. Великан, это не уголь. Блять, вы серьезно? Тут угля дофига и больше. Какой вы предлагаете это искать? О, нашла. Ви увидела. Он месяцами не мылся, сейчас самое, самое время. А, я вот помню, то, что тут вот бадья какая-то с водой была. Вот она, вот она, вот она. Вот и доказательство того, что мой шлем вовсе не велик. Шлема были где-то здесь. где? А, вот он. Вот он, вот он. Так, никакого колдовства без волшебных рун. Руны, я помню, вот они вот тут. Вот, вот три руны. А, а, а вот и руна. Кстати, да. Где-то здесь должен быть лишний череп ворона. Череп. Черепа у нас... Вот он. А, ну ладно, живым путь закрыт. А что, насчет мертвых? Это вот тут вот, да? Это вот, вот, вот уже эти же врата какие-то, да? А, столько народу, а стол всего один. значит очередь. Очередь какая-то. Самая длинная очередь. А, вот он. Чуть-чуть мы так быстренько идем, прям так хорошо, прям так душевненько. У меня правда спина сейчас болит. Давайте я сейчас чуть-чуть поближе подвинусь. Вот так вот сяду, вот так вот хорошо сяду. Ой, хорошо сяду. Ой, да, да, да, да. Так, и погнали! Дайте мне свой щит, он нужен для корабля. Нужен значит не до конца щитованный корабль? А вот, вот он, вот он. вот он. Так, хотите выкинуть мой талисман только через мой труп? А подождите, а мы что-то даже... Пересел... О! Рыжая лисица. И зеленые эти самые гоблины какие-то тут опять вот эти вот самые нет не тут? нет леса щит что тут еще о это что ей нравится быть хорошенькой о божечки зайка ей нравится быть хорошенькой о и вот драук такой Достали меня еще. И в, в мертвой жизни, блин, померять спокойненький дает. А -а, Воскресели. Да, вечный тик. Так, ладно, погнали дальше. Смотрим, что есть. Что еще? Тут можем что-то, кого-то, что-то как-то. Вот еще один только дернут. Достали, достали, отовсюду достали. Так, мужик тут рыбу ловит. У нас тут есть что? Эй, слышите меня? У меня веревка не завязана. Опачки. Да, вот вижу твою веревку. О боже, опять этот чувак замерзший. Слишком холодно. Бедный, господи, опять он в этой льдине. Что вы делаете? За что? Зачем? Не надо. А, кстати, вот это свежее... Оно рядом. Вот, вот, вот, вот это вот. Ой, оно же скрывается. Я забыл совсем про это. Так. Тут должна быть... Хотите выкинуть мой талисман только через мой труп? Это значит, где-то на корабле. Если выкинуть мой талисман через мой труп... Сейчас а, да. Короче, сесть нормально, хорошо. Выпрямить спинку. Вот так вот. Сейчас, все. Все, все сидим. И вот он, талисман. Сразу нашли талисман. Какие мы молодцы. Так, ну вам нужен теперь рогатый шлем. Наша галера самая крепкая. Это значит, где-то у него на башке должна быть, да? Где? На чьей? Вот тут ворон, он сидит. Тоже ворон. Так, а, вот, действительно, действительно. Это бонус к защите такой эдакий. Так, и зачем вы это все взяли? Вы даже не знаете, как называется этот фрукт. Так, тут, значит, нужен корабль со жрачкой. Вот тут вот что-то я вижу, вот. Вот тут вот же. И вот как раз вот ананасик у нас лежит. Я в такие дела не лезу, боясь из меня так себе. Так, у нас тут, значит, овечки. Так, стоп, тут барашки. Где овечки? Вот она, овечка. Увидела овечку. В парусе что-то застряло. А, шапка. В парусе. О, а эти что-то свернулись. Тоже, смотрите, у них жрачки тут до хера. А, это последняя вообще, да? А что у вас труп делает? Не поняла, откуда у вас тут труп? Ребята, вы меня пугаете. Так, блин. Блин, что это? Все, руки устали, все устало. Короче, все. Старость, не радость, мол, сгадочный. Так, Игдрасий. Это вот название такое Игдрасий. Твою мать. Игдросиль. Это знаешь, серия, когда ты придумываешь какую-то невнятную историю там у тебя все полет фантазии ты пошел и рассказывает то что да вот это вот было 때는... и тебя такие типа и как этот мир называется он такой икросиля и он такие чё икросиля да вот вот вот так вот все и придумывается так что у нас тут Тут у нас коза, во-первых. Тут у нас коза. Она есть листья, листья дерева. Ни за что не угадаете, что у нее вымени вместо молока. Так, ну что у нас? Драконы. Золото, кстати. Золото. Волки. У волков куча жрачки. Кстати. Драконы любят сокровища. этого, Это всем известно. Вот он сразу вот, да, тыкаю, тыкаю. Тут у всех есть, есть мясо. Зайчики. Так, эти... А чё-то, да, Есть? А птицы с Игдрасилия бьют гнезда только в золотых ветвях Вот оно, нашла, вижу Так, тут чей-то, кстати, этот самый а могила в таком месте, наверное, здесь похоронен кто-то важный Кстати, что то я прям, вот вообще я чё-то прям Да, ну-ка Эх, не то Ладно, погнали дальше что у нас тут зайцы бегут, Опять какая-то штука э -э, Мемир, кажется, его там зовут Мемир, Мемир Так, у нас тут орлы Коза, Коза. Ли... Она есть листья дерева Ни за что не угадать, что у нее в имени вместо молока Мед <звук> <звук> <звук> Три ведьмы придут Нить судьбы каждого человека Их магия очень сильна Вот она так, это три ведьмы. Прошлое, настоящее и будущее. Это не ведьмы, это это судьба, кажется, да? Так, что у нас здесь? Опять чувак заморожен. Так, а Мимир, чья говорящая голова находится у западного источника, знает все, правда? Не знает, где его тело. Угу. И где его тело? Наверное, верим. Нет, ведьмы нет. У ведьмы нет. У них тут только кости, жабы, ключи какие-то. А, это кость. Олени. У вас тут тело нигде не валяется. Может быть у волков? Вот у тут, тут кости, костей много всяких разных. Вот тут это могилка. Ну, тут вроде бы никакой, никакой скелет не торчит. А где? А, во! Лежит, смотрите. Так, опять. А, вот, вижу, вижу руны. Вот она. А только Одис знает, что обозначают эти руны. Источник силы одной из ведьм. Э, опять возвращаемся к ведьмам. Где? Где твоя палка? Источник сил. А, а, а, все, вижу, вижу, вижу. Так, корни игдрасили творят чудеса. А, этот корни. Вот, нашла сразу. Сразу увидела, сразу так. Даже конги поддаются магии. Просто следите за гостями. Ну, Кости у нас опять к ведьмам возвращает, да? Кости. Идите за костями. Вот кости. Опа-опа-опа, пошло, пошло, пошло. Ты обладал кости, списы, жаба. А вот и череп. Так. Фрукты, что растут в этих землях, могут, могут иногда быть необычными. Фрукты. Так, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. А, опа! Прям так, точно. А, последнее поселение викингов. Ого! Ого! Медведь! Действительно медведь! Корабел очень одинок! К счастью, у него отличный питомец. Медведь. Замечательный. Великолепный питомец. Прекрасный питомец, я бы сказала, прям, да. О! Господи! О! Ему надо подождать, пока войны уйдут, а потом он атакует. Охренеть, он сидит в кустах, блин, его незаметно-то. Так, это идеальное оружие, с его помощью я прославлю свой свой, свой, свой рот. Так, может, это где-то у вас? Нет, они скачут, прыгают. Так, вот тут вот. Тут вот воины собрались, тут у них тут что-то. это, черки какие-то, общения, еще что-то. Так, вот, вот тут что-то. Вот тут, нет. Все, скрываем, потихонечку скрываем. Что-то что мне есть захотелось как-то тут. Ну... Так. Вот тут какой-то молот. О, лежит. Дальше. Надо похоронить перзвецов. Надеюсь, ритуал сработает. То есть это должен быть какой-то... Да? Где? Кто там магичит? А, вот тут ищет. О, господи, еще и тут что-то. Вот они магичат. Еще... Подожди, подожди, тут, тут еще. А, мертвый ходят. И опять чувак несчастный за Ой, нашла. Давным-давно его заморозили, поэтому он не восстал вместе с остальными. Бедный. Господи. Так, тут что? Тут ничего. Я просто. Эй! Строит корабли, короче. Так, извини, малыш, тебе пока нельзя в поход с нами. Значит, кого то отшивают. А, вот он! Его, его, его и отшивают. Так, сколько сокровищ у тебя, старик? Ты, наверное, великий воин. Так, кроме этих, должны быть еще сокровища у кого-то. Еще у кого. Во! Вижу, вижу, вижу, вижу. Прям прям так. Оп! Вот они. Если вдруг что, чё... так. Ткань. Всё, все, все такие ткани здесь редко попадаются. Я возьму все, что есть. Это, смотрите, этот джин прилетел к нему. И такой, типа, да, и дай ткани. Я заберу у тебя все. Ой, тяжело, тяжко, тяжко идет, тяжко. Э, не волнуйся, ты будешь э, пировать с богами после того, как я принесу тебя в жертву. Так. Пировать? Человека пытаются зарезать где-то? Так, то ну, тут нет. Тут не... А тут что? И тут нет. Волки тут, кстати, какая-то стадо волков. Да ладно. Да ты типа хочешь овечку зарезать такой? О! Не волнуйся, ты будешь пировать с богами посол, как я принесу тебя в жертву. И, ко... И овечка такая. А, пировать с богами, да? Всю жизнь мечтала, да? Ура! 5 баллов. И причем она еще камни так растаяла. Вот это вот тут все стоит. За ним гнались волки, и выбора просто не было. Пришлось прятаться здесь. Волки были вот здесь. Вот тут волки вот они. Значит, тут где-то должен быть этот писец белый, да? Белый должен быть писец. Где-то должен прятаться. Прятаться писец. О! Вижу. Так. Надеюсь, никто не заметит пропажи А теперь давайте поиграем Поиграем Кто там играет? Вот, вот мальчик-собачка играет А, во, во, во, во На снеговика напялили Так, следующий уровень, погнали Рагнарёк Ты меня называла Рагнарёк Ой, чуть -чуть, тяжело как Так, погнали Я эту штуку использую в ритуале. Так, давайте вскрываемся. Короче, все это. Ой, это тут... как-то все весело. Тут драконы пришли, тут трупы драконов, что-то тут все горит, все полыхается. Куча вообще, куча народу, куча всего. Тут эльфы эти прилетели какие-то, уже успели тут отстроиться. А я не знаю, они дружим или нет с ними? Я течь Ой! Я случайно ткнула. Эти драу... драурги пошли на свидание. О, боже мой! Свидание у них. а, -а, -а, -а. Это абсолютно случайно ткнула. И, и я хотела карту вот так вот подвинуть, и получилось, что я ткнула куда-то кого-то. А -а -а. Прикольно. Прикольно, прикольно. Так. Осматриваем, что у нас тут есть. У нас тут медведи есть. У нас тут великаны. Вот зеленый этот засранец. Что у нас тут есть? У нас тут еще медведи есть. Спрятанный медведь. Держитесь поближе ко мне и все будет в порядке. Что не тот? Так, еще великаны и феюшки в этой стороне. Ведьма горит. Помогите. Так, горит ведьма. Ну, дракон. Так, чувак закинул ожерелье какое-то на дерево. Тут еще три великана. Ну, тут такое, да, что-то это. валькирки тут носятся, что-то, что да, происходит. Дома горят, все же бить. Так, все, я смотрела. Я эту штуку в... штуку использую в ритуале. Я тебя, конечно, поздравляю, что ты используешь ее в ритуале. Где? Хорошо, где эти самые. Так, вот колдуны. Вот колдун. О, нашла, вижу. Вот еще колдун. Так, медведь. Нет, не тот. Не тот. А, защищайте владычицу. Пать ваш, у вас владычица есть. Так, а их больше большой. Так, у нее зеленая одна штучка тут. Две, две. вот одна. Одна она, смотрите, действительно попала в нее. Так, ты правда думаешь, что их можно успокоить, полив водой? Про кого? Про, про драконов, что ли? Да, действительно. Успокоить драконов, полив их водой. Пыта... Остудить, остудить драконов. Так, что у нас дальше? О нет, мой браслет остался на столике. Вот он, я прямо вот отсюда его и вижу, все нормально. Скоро я закопаю свои сокровища. То есть тут где-то чувак с лопатой носится, да? Так, а вот еще медведи. Вот, да, держитесь по поближе ко мне, и все будет хорошо. Так, чувак с лопатой, который копает. Чувак с лопатой, который копает. Так, где? та тар та та Не вижу. А вот, тут, смотрите, это какой? А вот сокровище, вот они, вот это. Так, честно говоря, я понятия не имею, как читать руны. Так, это где-то тоже вот здесь, как кажется, было, да? Кажется, это... Вот она. Понятия не имею, как читаются эти руны. Она обожает бои великанов. Так, вот, тут два великана. Так, бои великанов. Где-то тут у нас должно быть... Вот, великаны. Ну, тут что-то как-то нет. А, еще великаны. Вот, великан. А, вот и она. Так, это дерево наверняка было важно. То есть вы мне предлагаете во всем этом хаосе поискать один маленький такой золотой листочек? Ну, это, наверное, какие-то горелые листы, да, должны быть деревья, да? О, о, нашла! Так, забрось меня на голову вон того великана. Замечательно. То есть тут должно быть много великанов, опять же, чтобы было на кого прыгать. Тут, наверное вот она все нашла следующий уровень погнали вальхалла сейчас мы увидим как выглядит вальхалла ну давайте посмотрим О эти ходят веселенькие один тут сидит и разыкается эти тут а -а -а, так свинка готовится жрачка вот тут, вот, вот, тут очень много всякой разной жрачки, вот народ бесится там, да, с оружием носится, дерется Это золотые врата, тут вот как раз чувак новый идет, тут зверюшки, всякие разные волки, медведи, песцы так, ну в принципе я все осмотрела давайте начинать, опять я не могу спокойно есть, когда рядом со мной идет бой рядом со мной идет бой бои у нас идут вот тут вот да, и значит где-то здесь должен быть молод чувака Ой, мы так хорошо шли, так хорошо шли. Так, молот кого-то там. Ну, давайте посмотрим дальше, что у нас тут есть. А, воспользуйтесь этой штукой, если увижу, как кто-то пытается войти в дверь. Что, что еще раз прости? Воспользуюсь этой штукой, как только... Если увижу, как кто-то пытается войти в дверь. А, вот тут еще бои, кстати, идут. А вот и молот, кстати. хоп а! хоп я почему-то сразу наверх иду смотреть Так, и как только войдет кто-то в дверь Ну-ка, скорее всего Вот это вот злоты во, во врата Или именно в дверь, ты хочешь сказать Подожди-ка, подожди, подожди Тут нужно уточнить кое-что Так, дальше Он уже давно ждет Что? Тут и теперь еще и снеговик где-то Вот он, господи, бедный а Есть жирная или есть здоровая пища? Ты прикалываешься мне, вот сейчас вот на этом вот столе искать? Так. Так, блин. Морковку. Найди тут, блин, поди морковку эту несчастную. Я вижу, тут везде колбасу и мясо. Будут, кстати, овощи всякие. Тут всякое такое вот. Тут может быть морковка где нет. Нет? Не прикалываетесь. И кто кто это думает? Кто еще кто где-то ест? Тут, может, морковка где-то есть. Я, вообще ничего не вижу, блин. Так, ладно, дальше. Мой сосед Мой сосед по столу ушел, забыв свой щит. А я все равно ищу морковку, блин. А, а тут смотрите, тут стол перевернут, тут еще жучок какой-то. Кстати, жучок. А, еда на полу, приманка для насекомых Вот он, вот он, вот он, жук Жук, жук, жук здесь Так, сосед по ушел Ну, значит, где-то вот что-то вот должно быть где-то пусто у кого-то А тут еще один опрокинутый стол, смотрите-ка Ну что вы тут устраиваете, свинарник-то, а? Ну что началось-то? Так, забыл свой щит. А как этот чит выглядит? А, вот такой вот Сбоку, наверное, да, он стоит? Да, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Так, погнали дальше. А, это сокровище до дорого, как память. Сокровище. Это где-то здесь? Да, вот оно. Дальше. Надо было надевать синее, как и все вокруг. А ты где? А, ты это со цветами на башке. Сейчас, подожди, подожди, я тебя найду, подожди. Надо было одевать все. Си... А, вот тут вот ты, скорее всего, да? А, нет, не здесь. А где все си синие? Надо было одевать синие, как и все вокруг. А, вот, он. вот Вот, вот, вот, вот, вот. Вот, вот, нашли. Так, сразись со мной. Победитель получит оружие. Ну вот тут вот дерется. Вы прикалываетесь, блядь. А, подождите, кажется. А, нет, это не то. Победитель получит оружие. Где вы деретесь? Скажите мне, пожалуйста. Он вот такой, он с желтой пимпочкой наверху на ручке. Кто там хочет драться? Где? Где эти дручуны? А? Вот вот эти хотят вроде бы драться. Что-то это у них начинается. Я до сих пор не могу найти морковку. Ну-ка, это mm. не горн? Нет, не гор. Ой. Скоро разбавюсь тут вот нафиг, блин. Сейчас найду. Сейчас все найду. Так, мор моркву дайте мне моркву. Хочу моркву. Дайте мне морквы. Хочу моркву. Морковь, мне нужна морковь. Так, ну, тут горно нету нигде. Может быть, кто-нибудь там, я не за птичку волк, там, затрубит в гор. Кто? Кто будет трубить в гор? Скажите мне, пожалуйста. Так, стул. Сядь на табурет. Ты же качаешься на ходу. Кто-то ходит? А табурет причем квадратный такой, да? Квадратный табурет. Может, где-то здесь? Где квадратный сука, табурет? Вроде бы казалось, табурет квадратный. Тут, кстати, смотрите э, Стенка на стенку А что, нет? Тут нету вот этого Кинжальчика маленького Тут эти тоже собираются Тут эти тоже дерутся Где кинжал, суки? Хочу кинжал Хочу кинжал, хочу горн, хочу Эту самую А, вот нашла Оп так, и что у нас там еще? Горн, я хер знает, стул. Так, этот шатается. Все, все, тут все. А, вот, вижу, вот. Так, бабло, я спрятал свои сокровище под столом. Замечательно, я так счастлив за тебя. А вот оно! Кстати, боже, а это откуда? Не та сказка, малыш! Или. И как вообще ты выжил? Ну, как бы у меня тоже такие вопросы. Ты откуда папа тут появился? Скажи мне, пожалуйста. Ты вообще откуда? Ты, а, и где тебя самое главное искать? Не та сказка, малыш. Прекрасно, блин. Может быть, кто-то вот из этих вот его спалил там, я не знаю. Типа и... Тут феи есть вот эти вот? А, вот тут, смотрите, чувак... А, или, может, вот это вот стоит выбирается есть то или то. А вот и морковка, нашла морковку. Так, остался горн. У кого, мать вашу, горн? А, вот он! Ебать, они его, блин, запрятали под листьями. Конечно, я его не вижу, охренели, нет. А, не та сказка, малыш, блин. Не та сказка, да. Не то слово, не та сказка. Это вообще... Это вообще внезапная неожиданность. Кстати, ключ. Ой! Под ковриком ключ. Ключ квалхали прямо в необычном месте. Зашибись под ковриком, блин. А, действительно. А где я найду вам эту ящерку? Наверное, где-нибудь вот... все, все, все зеленое. Или с ним кто-то говорит, там не та сказка, малыш. По крайней мере, мы посмотрим на Вальхаллу, как она выглядит. Вальхалла! Вальхалла! Блин, карта огромная. Просто огромная карта. Я поэтому не теряюсь. И найти вот эту вот херню... Вероятно, он где-то на столе. Я его просто я не вижу, я вот как бы пытаюсь вот это вот все охватить. Ну что-то как-то. Может где-нибудь, ну тут на деревьях сидит. На какой-нибудь елке. Где-нибудь здесь торчит. Нет, нет на ее нигде. Может, я не где-то с ними он... Да нет, тут уже вот нашли кое-что. Не вижу Вообще не понимаю гри... А где? Где он? Как я его должна найти? Скажите мне, пожалуйста Этот топор в елке Может он тут где-то Уворачивался от этого топора Такой оп-оп-оп Ну что-то как-то не похоже блин он же не мог туда зайти так давайте я сейчас вот войду в режим мега поиска сейчас молча попробуем просто пройтись поискать посмотреть может быть он где-то на столе так это не он Пошли дальше. Так, внимательно. Под столом на столе. Так, вот тут мы уже что-то находили, поэтому вот тут, он, скорее всего, его нету. Так, вот тут. Вот ищем, э, ищем, ищем. Так, зеленые, мерзкие. Но они так... а она такая маленькая, блин, как я ее вам, блин, найду? Такая вот маленькая ящерка. Может, она на ком-то? Курица, ты откуда при пришла курица? И в еде тут я его нигде не вижу. Курочка тут какая-то бегает. Вот тут вот так, так, так, так, никого вроде не вижу. будет смешно, если он еще двигается, знаешь, из серии у него Он там выглядывает и заглядывает обратно Выглядывает и заглядывает Вот, вот это вот, вообще, это будет прям фу Прям отвратительно Я не вижу Я не вижу эту тварь Я не вижу эту гребаную мерзкую ящерку Где эта ящерка? Скажите мне, пожалуйста, где эта ящерка? Я надеюсь, тут скрывать ничего не надо Чтобы найти эту мерзкую катку ящерку Вот это она, такую игру мне застопорила ящерка, а? Так, да, хорошо шли, и тут на тебе ящерица. Так, ну тут морковку наш находили. Волки жрут, драконы ходят, ой, лежат. Мне, мне просто показалось, что тут кто-то торчит. Под светом, конечно, не попадает, а вдруг Коза, Коза тусит Такая на бочку hey! Hey! Hey! Где ящерка? С, -с, С медведем тренируются Так эти там между собой Что-то там выясняют, дерутся Тут что-то происходит Где ящерка, блять, мать её? Где мать ее, эта мерзкая ящерка Где ящерка? Может быть кто-то из животных с ней общается? Смотрит на нее и такая типа... Нет, чувак, ты промах промахнулся местом пребывания. Где? Ага. Вороны, песцы, алло, подскажите. никого не сидит, не торчит. Тут никто, ничья морда. Вообще не понимаю. Как ты вообще... Он не выжил, и он погиб в бою, эта ящерка, короче. Поэтому попал в Альхалу. Я что? Я вообще не понимаю. Какой черт пихнули в такую огромную карту, такую маленькую ящерку. Причем с еще с таким... А -а -а! Еще с такой дебильной подсказкой. И это сказка. Защипись. Что бы это могло значить? кто-то сказки рассказывает я не знаю тут нигде нету ее я просто я не, я не понимаю где где где где один может и там и там что то типа чувак ты как сюда попалаще да нет один вот тут шлем А, блин, в костре, и, мать ее. Ой, все, главное, все, заканчиваем с, с, с, с этим всем делом, короче, ну его нафиг. Всё. Ну, а дальше вот у нас будет Япония, или, или, или Китай, простите, режим сюжета. А, легенда Японии, да.